Привет, дорогие друзья! Мы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Мы сегодня поиграем в Nevermind. Очень интересная игрушка. Игрушка, тут что-то вот новое у них появилось. Я очень давно в нее играла. Она, кстати, очень серьезно подходит к хоррору. Тут можно подключать какие-то датчики. Он как-то еще посматривает смотрит через камеру на твои эмоции на вот это вот все, как бы господи, как, какая бешеная чувствительность, сейчас секундочку я просто чувствительность беру быстро, быстро быстро, а, так, вот язык, а где, где звук графика, графика, графика, графика, графика а, нет нету, подождите, а. вот, вот наверное, вот это вот, вот так вот вот, а другое дело Ух! Это все разрабы, я так понимаю, да? А, огонь! Не урастал, Короче, я не буду даже пытаться это прочесть. Тут есть. Коснитесь экрана Б в любом месте. Так, здравствуйте, доктор! Наши датчики распознания лица показывают, что вы новый нейроисследователь института нейростальгия. Н нейростальгия. Добро пожаловать в команду. Здесь мы можем внести последние сведения для регистрации. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы выполнить эту процедуру. А спасибо, что вы прибыли сегодня так рано. Мы считаем, что новым нейроследователям следует пройти инструктаж до прибытия коллег и пациентов. В качестве нейроисследователя вы будете изучать подсознание наших пациентов, чтобы помочь им преодолеть последствия перенесенной психологической травмы. Эта работа не просто очень важна, для нее требуется большая осторожность и особая проницательность. Теперь мы перейдем к проверке вашей личности. Впереди вас ждут неприятные сцены и ситуации. Такие сценарии могут вызвать неблагоприятные реакции у участников, особо чувствительных к сюжетам и изображением, имеющим отношение к психологическим травмам. Продолжая процедуру, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что вас ждет впереди. Вы даете согласие? Вы не можете продолжить? Да, конечно. не мать. Сообщите указанные сведения. Имя, фамилия. Хорошо. О. Что? А, вот так вот, да? Давайте вот сейчас. Го-Play uh, геймс Мы сверим эти с нашими записями для выполнения процедуры провер проверки личности Мы видим, что вы пришли надев назначенное устройство Исталгия Спасибо за, за соблюдение стандартных правил Обратите внимание на подсказки и точки взаимодействия на территории института, которые будут выделять окуляр Регистрация в первый день завершена. Проходите, пожалуйста, в зону только для персонала. Позади вас. У вас ваш окуляр и иста исталгия синхронизирован с вашей учетной записью сотрудника и служит пропуском через двери. Окей. Okay. Пойдем. Это что? То есть, ну у них тут, по-моему, подождите, смотрите, у них тут есть, смотрите, датчики, частота пульса, набор данных. Нужно первое сердцебиение. Датчик. То есть у них тут реальный. Есть некоторые датчики, которые вот, соединились с сердца, сердечного ритма, одобренным, одобренным сталгия Не происходит мгновенно. Само устройство сначала должно инициализироваться, а затем системы должны создать базу данных, основанную на информации, полученной от устройства. Этот процесс может занять несколько минут, но вы можете отследить процесс на этом экране. Если вы отойдете от компьютера или отсоедините датчик, может потребоваться переподключение, рекаб... рекалибровка или перезагрузка. То есть вы понимаете, насколько тут все серьезно? А? а? То есть тут... Да-да-да, это вам не хухры-мухры. Так. Это не сюда, нам... Нам вот сюда вот надо. <звучит> О, боже, тут, оказывается, дверь есть. <связывается> Внезапно. Так. Это что? Это это типа все. Все заходите, все. Это что? А, рановато. Это ребята всякие. Тоже, наверное, эти самые. Э Разрабы. Ну, все, мы все осмотрели, заходим. Ладно, открываем. Так. А вот, доктор София -G ГПГ. GPD. GPG. <Ray> все, закрывай. Это, это мое. Все. Травма. Травма. Калм. Стресс, фир, анкси... Что? Ой, мне бы хотелось, наверное, на самом деле, вот с каким-нибудь таким вот датчиком быть, чтобы отследили мое состояние. Мне кажется, оно было бы... А хотя, в принципе, а что, что датчик? У меня же он часы есть, они могут отслеживать стресс, по идее. Вот их сейчас вот так вот я их прям одежду. Мне прям даже интересно стало. Обычно у меня все ровно и спокойно. Будет ли у меня ровно и спокойно сейчас? Я когда записываю, у меня реально, у меня так идет все, а полоса стресса, она вот, и ее нету. Так, ну погнали. Исследовать. <с Leo> Оно как-нибудь крутится? Алло! Так, мышка. А, ладно. А, институт нейростагия. Здравствуйте, доктор а, Джиппджи. Разрешите тепло, вас поприветств... Разрешите тепло поприветствовать вас в институте нейростальгия. Это ваш кабинет, и здесь вы найдете все необходимые для комфортной работы. Ваш окуляр истальгия служит для входа на главный компьютер рядом с этим столом. Приступайте к работе, когда будьте готовы. Еще раз приветствуем вас в нашей небольшой элитарной команде нейроисследователей. Для нас честь работать с вами. С уважением, совет директоров института нейростальгия. Но на самом деле у них очень классный. мне вот этот вот значок, он прям очень хорошо выполнен профессионально. А, иногда приходится распутывать самые сложные узлы. Такая рука торчит, другая рука. Идеально, идеально. Что еще тут есть интересного? А, исследуйте не... Исследуйте. Нейроисследователям рекомендуется во время нейрозондирования и при нахождении на территории института нейроистальгия всегда носить окуляр истальгии. Это упрощает переход из реального мира в образ подсознания, уменьшает такие симптомы, как утомляемость, головные боли и дезориентация. Окуляр незаменимый помощник нейроисследователя. Окей. А, покой из хаоса. Так, так, а тут что? А вот выбрать пациента, вот да, руководство, э -э, нейрозондирование институт, так, так травма, ну ка, это все почитать. Это сверхсовременный метод, позволяющий специалистам специалистам неероследователям поражающим уникальной подготовкой погружаться в подсознание пациента. Такие пациенты испытали психологическую травму и спрятали воспоминания о, травма о травматическом событии глубоко в подсознании. Это забытые воспоминания преследуют пациентов. Такие воспоминания можно восстановить при помощи нейрозондирования. Когда пациент вспомнит причину психологической травмы, институт нейростагии может помочь пациенту преодолеть все прошлое и, и встать на путь выздоровления. Методы. Некоторые фотографии легко доступны внутри образа подсознания, а некоторые спрятаны в потаенных уголках, чтобы найти их необходимо иметь четкий план и действовать с ума внимательно, исследуя образ подсознания и взаимодействуя с ним. А, Опытный нейроисследователь может устранить психический защитный механизм поставленный пациентов. В конечном итоге это позволит восстановить даже самые интимные искровенные воспоминания. Головоломки. Некоторые а, помятые фотографии особенно защищены и скрыты глубже подсознания. Однако мозг в конечном счете нуждается в помощи и, ча и часто дает едва заметные подсказки, позволяющие открыть ту или иную Памятную фотографию. Многие нейроисследователи рассматривают эти глубокие запрятанные памятные фотографии как головоломки, которые лишь остается решить. История и чувства каждого пациента уникальна, поэтому каждая головоломка в их сознании также уникальна. Буду стараться читать быстро это сейчас. Посознание каждого пациента открывает уникальные не Прерывно меняющий подсознание прошлого. И хотя это может напомнить реальный мир, опытный нейроисследователь должен быть готов к любым неожиданностям в процессе нейрозондирования. Скрытые воспоминания о травматическом событии часто укрепляются в каждом уголке подсознания. Опытные нейроисследователи обращали внимание на мельчайшие детали, чтобы найти информацию, позволяющую раскрыть секрет забытого травматического события. Короче, нужно изучать каждый, я так понимаю, просто петель. Нейроисследователь могут перемещаться по подсознанию, выполняя с помощью устройства движения, похожее на нажатие клавиш со стрелками и клавиш в, в сад, васт. Надо же, васт, а не в сад, как обычно. А на компьютерной клавиатуре. Аналогичным образом нейроисследователи могут осматривать образ подсознания с помощью движений, похожий на использование мышечных. Да, спасибо. Взаимодействие в процессе нейрозондирования можно выполнять манипуляции с некоторыми объектами в образе подсознания с помощью движений. Э, Истелгия, напоминающая использование мыши. Так. Ще левой кнопке мыши позволяет. Ну, это мы отпечатки. А Посредством ряда опросов и монитор генсудированного создает, создает так называемый отпечаток подсознания, который можно исследовать, независимо от того, находится ли пациент физически в институте. Хотя предпочтительно не. Непосредственное, непосредственное нейрозондирование мозга пациента. Отпечатки позволяют нейросследованию работать круглосуточно и даже заново исследовать подсознание пациента после восстановления памяти о травматическом событии. А, ключевые данные из этих сеансов воспринимаются повторно при начале сеанса, сеанса нейрозондирования, чтобы облегчить нейроисследователю погружение в подсознание. Как сохранить спокойствие, подсознание стремиться, подпитать и усилить любые страхи и беспокойства, привнесенные нейроисследователями в образ подсознания. Во время нейрозондирования нейроисдователи должны сохранять полное спокойствие, и даже перед лицом немыслимых ужасов. Если нейроисследователь спокоен, исследуемым подсознание тоже будет спокойно. Некоторые помогают дыхание, дыхательные упражнения. Если можем последовать, умиротворяющие картинки или можем. А. Представляйте себе в картинки. А так как каждый нейроисследователь должен самостоятельно выбрать подход. Так, запись, непрерывная запись прогресса, когда окуляр передает данные обратно на главный компьютер, нейроисследователя отображается вращающийся логотип института, тататататат. После сохранения прогресса логотип исчезает, покинув образ по сознанию, нейроисследователь может в любой момент продолжить зондировать последнего места, хотя нейропоследователь... Нейроисследователь всегда сначала оказывается в самой спокойной области образа подсознания. Он может легко перейти в самую последнюю точку прогресса предыдущего сеанса. Воспоминания. Во время нейрозондирования часто встречаются объекты, похожие на фотографии. Эти фотографии и о создании конкретных моментов памяти, обнаружены в психике пациента. Обычно каждый мозг хранит 10 таких памятных фотографий только Половина этих фотографий представляет реальные моменты, связанные с травмой. Остальные это обычно ложные воспоминания, созданные... Э, соз... А, -а, -а смотрите-ка! Где-то «Обычно каждый мозг хранит 10 таких памятных фотографий. Только половина этих фотографий представляет реальные моменты, связанные с травмой. Остальные – это обычно ложные воспоминания, созданные с сознанием пациента как защитная реакция. Найдя все памятные фотографии, необходимо расположить по порядку 5, длин, э, под, 5 подлинных фотографий, чтобы восстановить утраченные воспоминания о трагическом событии». То есть, это еще нужно отличить реальность от вымысла. охраненно. А, реконструкция. Собрав в образе подсознания все 10 памятных фотографий, необходимо упорядочить 5 подлинных фотографий, предоставляющих психологическую травму пациента. После этого а, подавленное воспоминание будет восстановлено в сознании пациента, что в свою очередь позволит пациенту осмыслить это воспоминание и стать на путь выздоровления. А если сложить ложные воспоминания, что -то тогда будет. После восстановления воспоминаний о травматических событиях, пациент может начать э, долгожданное выздоравливание. А этот процесс бывает долгим и непростым. Институт нейросталгии помогает пациентам во всех аспектах выздоровления после психологической травмы. Чтобы помочь в терапии после нейродаток, нейрозондирование нейроисследователям рекомендуется продолжать исследовать образ подсознания пациента, чтобы отыскать дополнительную информацию, относящуюся к травме. Процесс нейроизоляции. Картирование позволяет восстановить недостающие фрагменты информации путем поиска важной информации, сокрытой в различных предметах и областях образа подсознания. Господи. Нет. Травма. Обзор. Слово «травма» происходит от греческого «trauma», то есть «рана». И травму можно рассматривать как психологическую рану. Пасттравматическое стрессовое расстройство ПТСР и острое стрессовое расстройство ОСР. Это расстройство психики, связанное с реакцией на травматические события. Реакции на такие события варьируются в широких пределах от относительно мелких нарушений в образе жизни пациента до полной потери дееспособности. Наряду с симптомами психического расстройства могут возникать другие половинки. Осложнения, включая проблемы с физическим здоровьем. Причины. Причиной травматического стресса могут быть шокирующие или эмоционально невыносимые ситуации, связанные с угрозой смерти или фактической смертью, тяжкими вредом здоровью, а также с угрозой физическому существованию или безопасности. В большинстве случаев события, повлекшие психологическую травму, произошли неожиданно, когда пациент был не готов к ним и был не в силах предотвратить их. На не само событие, а отношение к нему индивидуума определяет, было ли оно травматическим. Терапия. Существует несколько методов терапии психологических травм, но никакая терапия не является универсальной. Для каждого пациента может потребоваться индивидуально подобрать подходящий метод. Наиболее распространены психо психотерапии на основе свидетельств и медикаментозной лечения Существуют различные подходы к психотерапии и, формы индивиду... и форматы индивидуальная групповая ресурсы вот так ну, узнать больше это туда-то окей отлично все мы все изучили мы все узнали так а, пациент тренинг нейро исследователь но ну, это короче да, тренировка а, симулированный образ подсознания созданный институтом нейростальгия для обучения новых сотрудников а, процент исследования отпечатков ноль процентов Тренинг. Подожди, а вот это уже пациенты пошли. Гробница. Айл Спас, спа табличный имитатор. Бо -бо -бо -бо. Так, выбрать. А, это мы только что в руководстве были, ага. И тут пациент. Ну, давайте тренинг, да. А, а что вот это вот? Ладно, активируйте Спасибо, Активину. Отпечаем пациента. Тренинг. Теперь можно начать не разондирование. Перейдите в камеру через дверь справа. Что опять за это? За Тормоза пошли. Ну пойдем, все, мы все узнали, наконец-то все увидели. Бабочки летают, господи, это вот чтобы э, э, психолог э, исследователь успокоился, Нейроисследователь расслабился, успокоился. Тут нужно музычку включать, чтобы он это прям релакснулся хорошечко. Тебя вот в последнее время меня в играх вот запирают в каких-то комнатах и э, уносит, уносит куда-то, куда-то прям сильно уносит. Ну, погнали! Сейчас мы залезем а, в, в чей-то мозг, но это же наверка, это же не просто какой-то слепок созданный. Тренинг – это симулированный образ подсознания, созданный институтом так для комплекса подготовки новой нейроисследователь к работе с первым пациентом. Тренинг проще реального пациента, но это уникальный учебный инструмент, позволяет напомнить нейроисследователям основные принципы и методы нейрозондирования. Коллектив института для надеется, что вы успешно его жизнь для меня и моей семьи стала невыносимой. Nothing is ничего helped. не помогло. I guess that's why I'm я here. догадываюсь, почему я здесь. Так, so, um, если я сейчас расскажу о своих проблемах, вы потом сможете это использовать, чтобы помочь мне при помощи процедуры. Трудно в это поверить, но вы специалисты. Я думаю, многие мои проблемы начались в юности, поэтому, может быть, начнем с моего детства, да? Хорошо, посмотрим. Я рос в милом сельском домике в Германии. Мы были бы не богаты, но я, моя сестра, близнец, и мой отец водили концы с концами. На самом деле, большую часть моего детства царил голод, и часом мы оставались без еды. У меня было много счастливых моментов с моей семьей. Но когда мой отец снова женился, наступили мрачные времена. Моя мачеха терпеть не могла меня и сестру. Честно говоря, мы ее... Тоже не жаловали. Боже, она была просто мерзительна. Иногда она брала меня сестрой на долгие прогулки в лес, а потом убегала домой. А мы не поспевали за ней и часто терялись в лесу. Мы научились оставлять за собой след из подручных предметов, чтобы вернуться домой. Я думаю, в какой-то мере мачеха помогла нам стать такими изобретателями. изобретательными. Моя сестра – настоящий борец, женщина, с которой девочки и мальчики должны будет брать пример. Сейчас она работает волонтером в различных молодежных организациях. Ну, хватит о ней. Ладно, что еще? Может, мне рассказать о своих ощущениях, да? Вы не поверите, но я всегда страдал различными нарушениями питания и страхом относительно еды. Сдобы вызывает у меня и спук, и панику. Я думаю, вы узнаете эту сказку, да? Это трудно описать, но на самом деле у моей сестры были похожие проблемы, и с возрастом они только усугубились. Это ненормально, правда? Мы обращались к бесчисленным докторам по этому поводу. Они предположили, что наши проблемы могут быть связаны с перенесенной психологической травмой, но так и не могли, не помогли нам выяснить, какой именно. У них не получилось вылечить нас. Вот почему мы здесь. Ганзель uh, и Грета. если кто не узнал, это они. Так, послушайте Добро пожаловать на обучение в Мне приятно быть вашим наставником. Когда я говорю, всегда можно щелкнуть правой кнопкой to мыши, чтобы пропустить инструктаж. Окей. То есть, заходим в сказку. Я люблю всякие такие сказочные сюжеты, они мне прям... Подмечайте все. А, говорите ли вы с пациентом напрямую или проводите нейрозондирование мозга, всегда необходимо понимать одно. Вы поймете, что каждая частица подсознания пытается рассказать свою историю. В случае наших пациентов это зачастую забытая история, перенесенной психологической травмы. Uh, некоторые участки памяти пациента могут быть путаны или повреждены в результате попытки рассудка примирить пациента со, э, пациент со случившимся или скрыть информацию. Однако при пристально и тщательно исследуя нужные участки, вы обязательно отыщите правду. Я ж подавилась. Сейчас, секундочку, мне что-то в горле застряло. Я читаю, а вот тут такое чувство, будто там что-то попало прям цветочки цветочки цветочки тут он сейчас будет ну типа подмечай, все то есть сейчас все хорошо ну мы в любом случае нам же ведь сказали то что вы будете появляться в самом спокойном месте цветы же ведь не меняются да пока все окей. с некоторыми объектами подсознания можно взаимодействовать для взаимодействия с объектом во время нерезонтировано щелкните левой кнопкой мыши а, нажав и удерживая правую кнопку мыши, можно перемещать и поворачивать объект. Завершив осмотр, снова щелкните левой кнопкой мыши и объект вернется в исходное положение. А, -а, а, окей. То есть я могу вертеть, крутить, но брать я с собой не могу. То есть это хлеб. Это хлеб. Это корабль. Ну, дальше будет сложнее. То есть, если эту сказку, она как бы узнаваемая, да? То есть, как бы, ясно понятно, что это, откуда это и кто это. Так. То есть, травма, ну, тут понятно, убийство было. Они же ведь сожгли эту ведьму в итоге, по идее. Вот. Во времени изодирования вы будете находить объекты, похожие на фотографии. Таким образом, ваше сознание интерпретирует конкретные моменты памяти, обнаруженные в психике э, пациента. Обычно в каждом мозгу можно найти около 10 таких памятных фотографий. Больше воспоминаний мозг не может удерживать. Вы обнаружите, что половина этих фотографий представляет реальные моменты, связанные с травмой. А остальные в основном ложные воспоминания, созданные сознанием пациента. Так вы можете отделить зерно, зерна от плевел. Более подробно я расскажу об этом. Чуть позже, короче. Мачеха ненавидел мою сестру, двойняшку и меня. Ну, типа, это то, что он рассказал. Uh, после проверки подлинности памятной фотографии, она проясняется в психике пациента, и на этой стадии окажется в безопасной области мозга, часто в том место, откуда вы начинаете свое путешествие по разным направлениям. Uh, uh, найдя все 10 фотографий, вы должны расположить по ряду uh, 5 фотографий, реально представляющих травму пациента. После этого, наконец, произойдет полное освобождение сознания пациента. А, по порядку. Часто в этот момент пациент ощущает прорыв. Такой прорыв цель каждого нейроисследования и ключ к окончательному восстановлению психики пациента. То есть вот она, фотография. Мы тут собираем 10 фотографий. И вот тут в середине мы выкладываем 5 э, фотографий, которые мы считаем правильными. И мы должны их расположить в правильном порядке. Тогда все будет хорошо, тогда пациент разберется в себе. По идее, да? Главное разобраться в этом правильно. Uh, ваша главная задача в, в качестве нейроисследователя — найти и проверить подлинность этих фотографий. Однако это проще сказать, чем сделать. В то время как некоторые фотографии свободно доступны подсознанию, другие похоронены в его, в его глубинах, глубинах и потребуется извлек извлекать их. Вот еще одна лошадь. Ой, лошадь. Мы часто ели рагу, часто ели рагу из кролика. Не знаю. Без понятия. А, Милые детки, уходите прочь! С любовью, ваша мачеха. Ну, то есть, она действительно их ненавидела. По поводу рагу из кролика, не знаю. Скорее всего, нет. Мне кажется, это фарс. Так, ну, чтобы пройти, вон там уже появилось новое. Так, эта дверь у нас не открывается. Он не шифтует, он спокойно ходит. А взаимодействие с одной частью мозга может иногда открывать новые области психики. Состояние некоторых объектов, такие как эти двери, может изменяться в ответ на действия, выполненные в другом месте. Вот, дверь у нас открылась. То есть, если мы что-то делаем в одном месте... Нас заперли, короче. Проходим дальше. Напоминаю, Nevermind, это хоррор. Сейчас мы уходим в глубже в психику, и тут будет происходить всякая жесть. А, сестра спасла меня от съедения. Да. Насколько мы помним, в этой игре да. А отторгает незваных гостей использует каждую возможность, чтобы подпитать ваши страхи и напряжение. По возможности сохраняйте спокойствие и самообладание, даже перед лицом вся, всем объявлющего страха. Если вы сможете совладать собой, вы, не, вы заметите, что подсознание тоже успокаивается. Ну, отлично. Не, ну как бы, мне, мне было бы... Кстати, вот они оставляют, вот эти вот крошки. Видите? Вот это вот. Это то, что они оставляют, это след, по которому мы идем. То есть это не просто какие-то там камушки, да? Вот примерно особо скрытые, а, некоторые подробности, перенесенной травмы могут быть очень глубоко скрыты, но спокойно и думчиво воспринимая подсказки, которые дает мозг пациента, вы найдете что-то. Просто воспринимайте это как хитроумную головоломку. Сконцентрируйтесь на эти головоломку, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы прервать концентрацию. Сконцентрироваться? Ага. А я могу делать? Подожди, это вот сюда. А как их менять? Как их менять? А! А! -а! а, -а, -а! На! На! На! Господи, это, оказывается, им в пасть надо было сунуть. Птички никогда не пели для нас. Мне кажется, это фарс. Так, проходим дальше. Идем по следам. Тут уже какие-то грибы появились. Причем поганки какие-то. Ну они, получается, до ночи по полюсу ходили-то. Вот, началось. Игрушки, смотрите, какая прелесть. Причем тут есть два прохода. Мы можем пойти по следам, которые они оставляют. Ой, блин, привет. Ну я дернулась, я дернулась. Призна признаюсь, дернулась. Наш дом уничтожил ужасный пожар. Это не наш дом уничтожил ужасный пожар. Или наш? Может быть это и есть то? Во время нейрозондирования сознание находится глубоко под сознанием пациента. Хотя вы должны совершить это путешествие одним, и в Институте Нейростальгии серьезно от всех безопасности наших нейрозондирующих. Нейро... Нейро а если вам требуется доступ к какому-либо инструменту нейрозондирующих, или... или необходимо освободить свое сознание, нажмите клавишу «Exit». Это позволит вызвать инструменты нейрозондирующих. Так, а затем вы сможете... А, сохранить! Руководство прервать сеанс. А, типа выйти. Подождите, а подождите. Тут есть закончить, есть прервать сеанс. Закончить это, наверное, прям из игры выйти, я так понимаю, да? Ладно. Пойдемте дальше. Чем дальше в лес, тем злее волки. И это меня радует. Ну, опять... Так да, По идее мы Тут нам дадут просто тупо 5, да? Фотографий А, вот следующая открылась А там еще какая-то дверь, смотрите-ка Оттуда пройти как-то можно? Нет Вообще никак Тут вся та же записка, да? Милодетки, уходить прочь С любовью, ваша мачеха И, ну, Нормально так а батя куда смотрит? Почему он позволяет вот так вот? Сохранять спокойствие даже перед лицом опасности. Помните, я упоминала, что подсознание пациента может подпитывать ваш страх? Некоторые особенно уязвимые сферы могут быть легко ранимы и опасными. Если вложить свое сознание в чужое подсознание, существует риск травмы для вас из-за боли смятения в душе клиента, которые будут втягивать ваше сознание в собственную агонию. You must be brave in these areas. Uh, в этих областях risks, вам потребуется проявить все свое мужественное, несмотря на риск. Вы должны fears, быть спокойны. You, Если you вы дадите волю своим страхам, будет очень сложно избежать ущерба вашей психике. Ну, Кто-то, да, шатается, ходит. Ну, в принципе, норм. Пойдемте куда-нибудь. Как-то будем двигаться. Перенос объекта Некоторые объекты даже можно брать и переносить Для этого начните so. взаимодействовать с предметом it. А затем идите, удерживая его А, это дать покушать Согушке А, вот Да? По Потухли за да, эти самые свечи Окей, ладно, пойдем дальше Дать покушать согушке К примеру, да? Наверное, надо еще что-то найти. О, мост появился. Прикол. А сколько уже прожило. А, нормально. Еще играем, играем. А то я боялся то, что сейчас вот голову откушено. Я боялась просто, что, блин, из-за вот этого вот постоянного чтива сейчас игры никакой не будет. Покачать не можем? Нет. Ладно, идем дальше. Я не знаю, вам слышно вообще, что-то происходит? Ну-ка, подождите-ка. Давайте я вам чуть-чуть погромче сделаю. А то что это я одна офигеваю тут? Не, я... еще громче я вам сейчас сделаю. Ибо нефиг, надо, чтобы вы со мной офигевали. Надеюсь, вам слышно. Блин, давайте еще погромче. Так, кукла. Окей, погнали. О, еще. А, это белочка. Господи, это белочка. Я не поняла, что это, что, что это за статуя кого. Все, зима наступила. Наступила зима. Подкармливали животных лесных. То есть они это, хлебными крошками. Получается, да? Клетка. Ну, вы помните, да, что они в клетке сидели? Отрубленная голова зайца. Ой -ой -ой -ой. То есть есть вероятность, что действительно они жрали рагу. О, и теперь лягушки. Лягушки вот хлебушка дадим. На. Тоже вот погасло. Отлично, пошли. Вот лето опять наступило. Или весна, или что это. Печь, кстати. Печь мы все знаем, да, что там с ними случилось. Поэтому тут печь. Там что-то лежит под ней или нет? Или мне показалось? Короче, да, вот подмечайте все, типа это печь. То есть то, чего они боялись, что их это сожгут в печи. Помните, это только симуляция, созданная инструментом нейростальгия. Психика настоящих клиентов, скорее всего, будет более сложной и, чаще всего, намного более пугающей клиент для моделирования. Но то, что там вот кусты шуршат, это меня не особо пугает на самом деле. Вот тут мозг появился. А, дом был ловушкой, детей там собирались зажарить и съесть. Да, так и было. Вот на ней там э, как раз клетка изображена на фотографии. Ну вы помните о том, что да, это в принципе так и было. Так, какой-то длинный-длинный мост, руки, которые держат веревки. Ой, сейчас. Носик чешется. Че ещ? Вот какая-то фотография. Она отводила нас в лес на погибель, но мы оставляли след, чтобы найти дорогу домой. Однажды мы совсем заблудились. Да, правда. Так и было. Так, однажды они заблудились. Это действительно было так. И, насколько мы все помним прекрасно, это действительно было так. О! Слушайте, меня больше всего напугало. Опа! Узнается, да? Узнается. Вспоминаем, вспоминаем. Что Когда ваше сознание находятся в чужом подсознании, они неименуемо, неименуемо переплетаются между собой. Не только разум пациента влияет, влияет на вас, но и ваши мысли находят в свое отражение в мозгу пациента. Идите медленно и осторожно. и осторожно. Ну, это единственный шаг, который у него есть. Это что, это заяц? заяц в клетке и вокруг хлебные крошки так ладно идем дальше мы должны сейчас куда-то еще прийти выйти наверное да интересно я увижу это? так еще столушка мертвая клетки Какая-то херня непонятная А, это ножи Ножи в дереве Какое-то мясное дерево И в нем ножи Тут белочка дохленькая, да? А тут? А, тут совушка Я аж подавилась Не слюной, вы не подумайте Так, сладости Ну вот вы помните, да? Вот и дом. Институт нейростальгия принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность старших нейроисследователей. Однако всем предстоит в одиночку пройти через, через область повышенной опасности. А если подсознание пациента будет слишком переменчивым, вы будете автоматически удалены из данной области мозга и переместитесь в более безопасную область. Используйте это как возможность собраться с мыслями. А когда будете готовы, вы сможете без труда вернуться в ту область, которую вы покинули, чтобы противостоять ми и хаосу, укренившуюся в подсознании пациента. И как? Когда обстановка слишком накаляется. Меня во сне укусил какой-то зверь. И типа ты сошел с ума? Это у тебя типа тупо горячка была какая-то? Там что-то происходит внутри. Так, тут пройти нигде ничего нельзя, то есть. Опачки. Так. Так. Смотрим. Везде. Только там. Только там. Везде. поняла, откнула. А как так? Тихо, тихо, тихо. Ай, забрать, забрать, забрать! Я двигаться могу? Так, так, так, так, так, тихо. О, схватила за руку. Типа, сестра вытащила нас, да? Там была какая-то фото фотография. Вот она. Это был мой самый худший день рождения. Я не понимаю, это как бы, блин... как бы сказка это сказка? А может быть это просто интерпретация такая вот у пациента. Ну можем попробовать, кстати, сложить э, не в виде сказки. Блин, как же медленно плывем-то. Ловушка тут, и зайка тут, и все тут... А, будем складывать... Я даже не знаю, как лучше складывать. А, по сказке или нет? Ну, по сказке как бы понятно. Это типа он расскажет э, всю историю Ганза и Гретель. что там типа в лес увела, там ведь... ведьму встретили. Сожрать пыталась нас. Гнибальщина. Ну да, это как бы тригерит. Мы потерялись, но нашли домик, который выглядел очень мило Тут еще, наверное, нужно подме подмечать то А, во, мы вышли отсюда. Нужно еще подмечать то, как, как, до каких воспоминаний было тяжелее всего добраться Да? То есть самые глубинные воспоминания должны быть самые правдивые, по идее, да? То есть упорядочить воспоминания. Погнали. Что у нас тут есть? Мы потерялись, нашли домик, который выглядел очень мило. Это был мой самый худший день рождения. Меня во сне укусил какой-то зверь. Она отводила нас в лес на погибель, но мы оставляли след, чтобы найти дорогу домой. Это то, что он рассказывал. Дом был ловушкой, детей там собирались зажарить и съесть. Это то, как он это все воспринимал. А на самом деле был пожар. Наш дом уничтожил ужасный пожар. Может быть, вот так вот? Птички никогда не пели для нас. Сестра спасла меня от съедения. Мачеха ненавидел мою сестру, двойняшку и меня. Куда-нибудь сюда, да? Мы части... часто ели рагу из кролика. Она отводила нас в лес на погибель. Оно тут не складывается. Если мы будем э пытаться... Я не знаю. Меня укусил во сне зверь. А <сélит> <сélит> так вот, я не знаю. Ну, не, не, не сходится. Меня во сне укусил какой-то... Зверь. Мы часто ели рагу из кролика. Это типа проверка, да? Не прошло проверка. Это симуляция не настоящий клиент. Клиент очень многогранный. Но эта симуляция может быть проще, чем вам кажется. Доверьтесь вашей интуиции и подкастам, которые вы увидите. Ну ладно, ладно. Окей, дом был ловушкой. Так, нет, она вот так-так. Где Мачеха нас ненавидела? Где это было? Мачеха ненавидела меня, сестру двойняшку и меня. Так, дом был ловушкой, нас собирались съесть. есть сюда. Сестра спасла меня от съедения. Так, она отводила нас, но мы стали следить, чтобы так-так-так. Но однажды мы сильно заблудились. Мы потерялись, но нашли домик, который выглядел очень мило. Тарадам! Ну, я попыталась просто вот изобразить там вот, обойти вот этот вот э, сюжет. А вдруг вот, тот другой был бы более такой... О боже. О боже! На меня все это опять охладило. Это так ужасно, я не хочу вспоминать. Но... Да, теперь я знаю своего демона в лицо. I now know the face of my сестру. Мачеха повела нас в лес на одну из своих ночных прогулок. Обычно мы возвращались после из того, что собирали, собирали перед прогулкой. Разбрасывали стеклянные шарики, куски бумаги, даже камешки. Но в одну ночь она нас завела очень далеко, самую чаще леса. Мы взяли немного хлеба, чтобы оставить след с крошек. Но лесные обитатели, конечно же, съели и заблудились. Совершенно. Мы пытались найти дорогу обратно, но было очень темно лес, и лес вокруг нас был очень страшный. Мы скитались несколько дней, холодные, уставшие. Мы наконец увидели чей-то дом, и у нас появилась надежда на помощь. Но этот дом оказался необычным. Он выглядел как леденец, но был очень странный. Мы не должны были заходить внутрь. Но... Off about it. We shouldn't have gone in, but... Мы зашли. Это была тюрьма для потерянных детей, таких как мы. В этом доме жила женщина, которая откармливала детей в съедении. Незавидная судьба ждала them. нас. Я был первым. Она подманила oven, меня близко к печи. It, и не успев I ничего понять, я уже оказался внутри. It Если it бы моя умная сестра, Гретель, вовремя не вытащила меня оттуда, меня бы зажарили I заживо. Мы убежали из этого дома и нашли дорогу домой. домой. После этого дела пош... that, пош... пошли на лад. А, после этого дела пошли на лад, злобная мачеха умерла. А моя семья зашла зажиточно Я думаю, мы просто забыли эти события. Я имею в виду, как можно жить, к... а, жить со всеми этими картинами и воспоминаниями в голове? Но они ведь всегда были там. Старуха все еще мучает нас, несмотря на провалы в памяти и прошед... прошедшее время. Однако теперь я могу противостоять своему прошлому, преодолеть последствия этой травмы. Спасибо. Знание лучше не знать. Как-то так. Пам-пам-пам. Все. Ну давай, загрузись. Мы молодцы. Мы большие умнички. Все, предлагаю сейчас вот а встать за мой стол. Это мой стол.